<свист> Ай, <и> Чемиков, <свист> река в лице. Мне <свист> все похую, пацаны. Блять, я сейчас курнул, пацаны. Специально для конкурса. Блять, все как ослы, сука, сидят. Блядь, а мне похую зима, сука. Я <свист> что, плясать пытаюсь, как прыщалыга, блядь. <свист> ну сейчас я пацаны бну нахуй. Давай. Держи все. Все, чисто, чисто.